Сектизой, помдержь вот с вами у ту. Ты с вами. ты мружка, что сейчас нужна, влажная ружка. ты губ, тень доли мой палец Может видеть парни, я попнарнее Я сюда Типи заём держал с вами. Плюс смотри, ой, как допуск. Да Это есть чикочатки, да сей понь. Очи сочные будут обдочить. Тыт на кочетнявой кочеч. Косва и руки. Ты пробьешь и твои прыги. Ты там нешь. Ложки игрушку. Ну, Не-не, брат, прочую то нужь вай. Нуж как, как опасность. Датьи парень, хоть и паришь, но в общем так их поживаем. Ань клапш, может ус на моих. Мои цветы не на буковке. А, а, Мои цветы а, а, пропадали а, за глаза и а, мне кто был на кормлю ладони. Мои цветы не на